Верхняя башня противника разрушена Зари где он, зари где он, зари где он Зари где он Поставьте его оттуда да. Ой Да бахай его просто Но... Ой